Добрый день! Магазин Мототек представляет квадроцикл Линхай Ямаха АТВ-550. Квадроцикл Линхай – это совместный проект двух восточных гигантов, таких как японская Ямаха и китайский Линхай. Перенесение производства в Китай позволило использовать более дешевую рабочую силу, что существенно снизило затраты на производство, без потери качества. Технологии Ямаха и производственная мощь Линхай создали уникальный продукт, который сочетает в себе доступную цену и японское качество. Особое внимание японские инженеры уделили двигателю и редукторам. Их производством занимается именно Yamaha. Производство проходит на японском оборудовании, используются самые передовые технологии и многоуровневый контроль качества. Каждый квадроцикл тестируется в течение 3,5 часов на стенде, перед тем, как упаковаться в коробку. Теперь о квадроцикле. Это полоприводный утилитарник в агрессивном дизайне. Габариты его сейчас мы померяем. Длина 2.13. Ширина около 120 сантиметров, Дорожный просвет. Сейчас по этой метке посмотрим. 33 сантиметра. Квадроцикл обладает большим сиденьем двухместным с спинкой пассажира. Также есть защита рук. На приборную панель выводятся все необходимые показатели. Здесь пробег, скорость, температура двигателя, датчик топлива, обороты, счетчик моточасов, включенная передача. Режим трансмиссии. Сейчас продемонстрирую. Указатели блокировки дифференциала здесь и здесь. И обороты двигателя. Дополнительно на приборной панели есть датчик нейтральной передачи, датчик дальнего света, лампочка поворотов, включенная задняя передача и датчик оверрайт оверрайт это система которая снимает ограничение оборотов при включенной задней передаче вот она включается этой кнопкой органы управления также очень удобны. здесь мы видим стартер дальний и ближний свет переключения повороты сигнал аварийка за включение Передней оси и блокировку дифференциала отвечает электроника. Вот такие кнопочки. Это позволяет очень легко переключать режимы трансмиссии. Головной свет линзованный. Свет очень хороший, не придется устанавливать дополнительное освещение. Также на квадроцикле установлены две багажные платформы. Мы видим спереди и сзади селектор переключения передач выведем на левую руку переключается очень легко нажимается кнопка пониженная повышенная нейтральная и задняя легко и просто тормозная система двойная стоит то есть есть. Ручной тормоз. При нажатии на него 75% тормозного усилия уходит на передние колеса. И также есть ножной тормоз. Здесь наоборот. Нажимаете, 75% тормозят задние колеса. Также есть парковочный тормоз. Он с фиксатором. Для больших уклонов существует фиксатор еще на переднем тормозе. Пожалуйста, зафиксировали все. Мотоцик... Квадроцикл недвижим двигатель установлен четырехтактный четырехклапанный верхневальный объем 500 кубических сантиметров мощная двигатель 33 лошадиные силы и 39 ньютонов крутящего момента система охлаждения идет двойная мы видим радиатор жидкостного охлаждения и перед ним радиатор масляного охлаждения эта система обеспечивает надежную защиту от перегрева и стабильную температуру при любой температуре на улице. Радиатор защищен снизу и спереди металлической пластиной. Мощность на редукторы передается с помощью кардана. Коробка вариаторная с пониженной и повышенной передачей. Задний редуктор задний редуктор квадроцикла, как и во всех АТВ-шках, без дифференциала. Вот мы его видим. По поводу стояночного тормоза. Он работает с отдельным диском, закрепленным именно на редукторе. Редуктор также защищен металлической пластиной. Подвеска на двухобразных рычагах. Амортизаторы с защитой штока, видим гофру. В стандартной комплектации квадроцикл комплектуется фаркопом, 12-дюймовыми легкосплавными колесами с 25-й резиной фирмы Ванда повышенной проходимости. И лебёдкой на 1400 кг, которое можно управлять как кнопкой, так и с помощью вот такого пульта. Передняя подвеска типа Макферсон. Оборотная стойка. Эта система позволяет снизить массу неподрессоренных частей, увеличить ход подвески и облегчить руление. Передний редуктор с блокируемым дифференциалом также защищен стальной пластиной. Ну что, ж, давайте проедемся. Я забыл упомянуть, что бак на квадроцикле объемом 20 литров, а средний расход топлива около 1 литра на час работы. Поехали!